Девочка моя, М -м -м -м. ну что ты начала чухать за? ты покажи, как ты умеешь лапками красиво, Та, ну дивись, ну, на камеру не любим, ну все, начинаем баловаться, покажи лапку, как ты умеешь, а, вот так, вот так умываемся, вот такие дела, это наш метеоролог, вот это наша девушка.